Когда кто с тобой, И всегда везде трапор.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 к этому мультфильму с самого начала. Мы с самого начала начали писать сценарии, мы с самого начала начали делать каскадровки аниматики. Приурочен он к 70-летнему юбилею народного артиста РСФСР и Республики Татарстан. 6264 кадра, 8 казанских художников трудились целый год, чтобы создать четырехминутный мультфильм, выполненный в технике пластилиновой кадровой анимации. Он рассказывает о героях Великой Отечественной войны, которые возвращались с полей сражения домой. Домой!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 А пластилиновая технология, она очень теплая, она живая. Вот такого я не видел, и поэтому я всегда, если что-то такое интересное, новаторское, стараюсь использовать это. Впереди у певца и анимационной студии фильм «Фей» множество планов. Как говорит сам Ренат Ибрагимов, 70 лет – это только половина жизни. Впереди еще много всего интересного и неизведанного. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.